И Всем привет, Об я Макс Риск, обновление уходится по 2.9 и как по мне, я знаю, эм, что будет новое обновление Хэллоуин, потому что скоро Хэллоуин через буквально 5-6 дней, так что подписка, лайк, чтобы делал новый персонаж, вот видите, даже Хэллоуин собирают, все таки будет, также тут новое обновление, потом посмотрим с вами, 2.9. Ну, да, как я знаю, 3. Точки, но это явно хэллоуин Блин, я хочу угадать, что будет новое обновление Хелвин. Ой, вип-1000. Стопа, хватит у нас ну, на прокачку, что нужно. Да, так что хай будет. Ну, так, значит, смотри, а, бесплатно. Ладно, потом в следующий раз открою ссылку но версии 2.9 сколько видео видите появилось видео сообщество лично сообщение новости юбилейные раздачи так 2.9 4 дня назад а, точно 2.9 привет у збастеров новых а да я пропустил все-таки ну ладно они а, я вовремя только не заходите все вкладки личные ух ты вас don't like wack Хэнкьюфорнки, да. да. Вроде бы я помню, что в Facebook там писали, что раздаем всем по 100 гимов. А помните, как раньше нам давали? Да, от for Два шесть дней назад. Так это вроде недавно. Как по мне. Так, он кнопочка. Нажимайся. Ладно, Бокинг крон один тушит один особое сообщение что то как ты хочет открываться М -м, ладно Отлично. это лично сообщества вау смотрите как они сделали красиво охватить 100 лайков в фейсбуке классная штука кстати хватит 200 лайков в фейсбуке чтобы не просто играли а что прям 1 миллион лайков да, Facebook, о, давай YouTube. Забрай наград центри. С каком подписчиком набрали? 100 тысяч подписчиков набрали, забрали. Охват 100, 250 тысяч подписчиков. Блин, они не читатели. Да твинтер Там почта выполнена была. Против Twinter меня заблокировали. Но есть другой аккаунт. Так что подписывайся. Макс 8. Или просто хэштег макс риск в Твинтере найдешь на кучу. Кучу записей. Я уже не буду публиковать ролики, как я понял. Спам или что-то такое. Уже не будет второй шанс, как YouTube. Так, да, видео. Ух ты, забаниваться? Взрывают дружбу. Кэштак 2, 4 дня. Ага. Думаю, а что же это значит? Забаниваться? видео не лис Забыть теперь в TikTok. TikTok. О, точно подпишись на нас и делись контентом. Точно я поделюсь контентом, контент. Мы тоже в классно очень классно новое но посмотрим что, что там еще ролики явно что они всех или всех кто знает соковый ролик чтобы 11 месяцев назад прям год назад окей зубы зубом неделя так интересно какие ролики у нас посмотрели зубокаст да, я уже снимал такой, кстати, как это было один месяц назад. Офигеть, неактивность какая. Но версия игры 2.0. А сейчас какая? Скоро будет 3.0. Вау, 3.0 явно hell Это на сто процентов не прям делать такое, чтобы быть на 100% Helly. Так, ну персонаж я хочу брать, я уже брал. Ссылка на ролики тоже в описании. Как я вижу на превьюшке. Эм... Вот, черный экран я уберу уберу идем так кстати у нас все нормально на 1000 ага все понятно я помню это нахрат, за то что мы так играем 1000 купов это очень классно давайте пособираем давно не заходи нужно по 500 монет забрать давай давай давай 500 монет берем стандартных или же прокачаем точно давай прокачаем идем по Уровень в личный. Девятый. Анимация, кстати, новая. Как по мне, или такая себе Выбрать. Играем. Потом уже будет открывать сундучок. Ну, я постараюсь в следующие ролики. Прям успеть. Но вы же мне напомните в комментарии Открой сундучок, видео сундучок. Когда смотрю рекламу, отправишь сундучок. Кстати, во всех играх так же самое делать, когда я так смотрел. Ссылка на мой канал тоже в описании. Так, то так, так, один на 10 чучок который праздник. До сих пор, до сих пор праздник. Слушайте, до сих пор праздник в игре э, зуба. А потом будет Хелвин праздник долгий. А после Хелвина, что будет, как думать? Потом мы в интернете узнаем. Ой, Сколько идут, тихо, тихо, копано ее снайпер Скажите, как я это сделал? Я вам скажу, играйте по всей игры. Не только игру зуба. Все рассказал. На, ну, ну, ну как-то мимо, конечно, но хоть как-то. Все отступаем, почему? Потому что есть лук, получше. Блин, я так наиграл в север, что я становлюсь про профессионал, да. Ковано. Не, ну, ну, здесь. Сейчас скилочку. На. На. Давай я Там лук, кстати, золотой. Давай пойдем туда вот. никого здесь нет вроде бы он невидимка да он не явный мидинка только не крокодил этот стоп а почему не буду добраться тихо, тихо тихо тихо блин да ну да зуба кусается знаю кстати тут вот здесь на лопточке я про нее это классно штука так меняем что прям ничего не было видно хубановля, а стой стой, стой я перебрасываю, я жрал точно, да, тихо тихо тихо, на попаду, иди сюда, бранкер, на, где он она, меня и пал, тихо, тихо тихо тихо, так, значит, смотри, у меня с плюс кубки это отлично, нужно что-то делать, где попал, нет, он выжил, он хп использовал, кулечку что ли, так, давайте сюда перебудем. Да, лучше я бы. А, нет, блин, больно. А, на, получай. ну получай. Он под кашем. Смотри, Хована! попал один раз попал. Сейчас будет у меня, у меня будет. А, нет, нет, хорошо. блин, блин, какой дерзкий. Поп кашем. А пойдет чудай делать бум будет больно. Давай тогда ускоримся. игра для жирафа очень опасно нужно нужно что-то блин делать не надо не надо э, я умру тогда пока ладно не умру я хочу жить я передумал нужно здесь пока что будет за мной идти один чучок как я понимаю а новый чучок но очень много ладно ладно друзья всем были по смыслом бокс риск я уверен что 3.0